Итак, продолжаем. Они обязательно человек, будут работать качественно, но эти люди отработали и ушли. Это те люди, которые на работе, не думают о работе, ушли домой, они в найме. Ушли домой, они занимаются дома. Они не ведут никакого бизнеса. И в итоге... Есть отдел сбыта. Если там был отдел поступления сырья, теперь последний отдел сбыта. Здесь какие люди? Наташа, она-то записывает. Но раз меня потихоньку выкидывают, то будет не будет записи. Здесь люди, которые, которые реализовывают продукцию. Отдел сбыта. У предприятия нет времени продавать продукцию. Они ищут людей, тоже команда менеджеров, причем высококлассные, которые ищут людей, вернее, компании, которые будут реализовывать их продукцию. Мы сейчас с вами говорим о классике. Классика, она везде классика. Им тоже нужны общительные, умные, способные мыслить. Вот, смотрите, вот здесь у нас поступает сырье на предприятие, тут его произвели, а вот здесь готовую продукцию отправляем на реализацию. Допустим, у вас есть поставщик, вернее, у вас есть человек, который говорит «я у тебя куплю». Покупает он так же, как и мы сырье у людей покупаем. Он старается занизить цену, чтобы ему было выгоднее продать. Правильно? Правильно или нет? Вот он, он приехал закупать продукцию готовую. Он будет торговаться, чтобы ему выгоднее было? Будет, никуда не денется, будет, да, потому что ему это выгодно. Так, далее. Это вот, смотрите, производственный цех. Мы с вами, он с нами торгуется, чтобы купить подешевле, а продать подороже. Да, это его дела, он так деньги зарабатывает. А это наш с вами производственный отдел, которым мы должны... Платить деньги тем, кто занимается технологическим процессом, обслуживающий персонал и все остальные, кто так или иначе работает на предприятии. То есть они все участники технологического цикла по производству продукции. Правильно? Им всем надо платить деньги. Но если мы продадим это дешево, мы сможем платить этим людям зарплату. Нам не хватит им платить премии. Нечем будет им платить премии. Уйдем в минус, правильно, Александр? Уйдем в минус. Как бы мы ни, на, ни экономили на сырье, как бы мы ни делали, не получается. Чтобы эти люди, которые стоят у станков, которые не понимают бизнеса, они понимают обычную работу, это нормально, все не могут бизнес вести. Это нормально, кто-то же должен, как всегда говорим мы, закрывать дверцу-то нашей машины. ё мое Ой, опять не туда. Так вот. Смотрите, что еще возникает. Те, которые закупают у нас с вами готовую продукцию, они привозят на склад. Вот от производителя привезли продукцию, вот еще от производителя. Здесь они на складе ее держат и отвозят потребителю по магазинам. У них есть аппарат людей, которые сидит на ценке, делает учет ведет, другие там рабочие есть на складе. Сколько тут они процентов накручивают, каждый решает там по-своему. И, конечно же, подпольной работы, подпольного производства очень много. Естественно, ему выгоднее купить подпольное, смешать с нормальной и продавать. Допустим, если мы сейчас говорим о нашей продукции, то ее легко сделать подпольно, и репутация нашей компании испортилась, репутация качества. И у нас, и люди перестанут покупать. Что будет с нашим предприятием, когда репутация испортилась, продукцию не закупают больше? Что будет? Мы с вами ведем бизнес. Как нам над этим хорошо подумать? Что будет? Мы анализируем. Банкрот. Закрывается предприятие. Закрывается предприятие. Вот так работает очень много. Единственное, что, конечно, я когда услышала по телевизору, что, оказывается, трубы кто льет, у них тоже есть подпольные организации, которые делают нелегально трубы. Я была в полном шоке, что даже там руду завозят, делают вот эти огромные цеха, как вроде их не видно, что-то ничего не понимаю. И тоже начинается подделка. Ну, думаю, ладно, шампунь-то можно подделать. А трубы, оказалось, и трубы можно. Да, да-да, для меня это был полный шок. Для меня это был полный шок. Так вот это, сейчас мы с вами разбираем, Всю классическую систему, та, которая работает по классике. Но многие предприятия, правда, в странах СНГ это всего лишь 20-25 лет, а в мире это уже 150 лет, но принимается очень плохо. Не то, что очень плохо, не всегда все принимается. Почему? Потому что э, очень много в классике, таких людей, которые не хотят честно работать. Но сейчас уже в сетевом маркетинге такое есть. Ну ладно, мы тут не будем разбирать. Далее. Смотрите, что делает предприятие. Берем то же самое предприятие. Наша ли? Арифлейм, не Арифлейм с его заводами. Любую компанию. Мы с вами владельцы определенного завода, да? И говорим, для поставки сырья мы организовали с вами команду менеджеров и создали им такой маркетинг-план, чтобы они могли строить свой бизнес так, чтобы они были заинтересованы все в высококачественном сырье и в постоянном. Здесь мы тему не будем разбирать, насколько это будет задумываться, где какие поля, самим производить, нанимать людей, которые будут... Мы сейчас не будем за сырье рассказывать. Технологический процесс, чтобы не останавливался, который внутри завода, который мы с вами разбирали, сколько там людей это все обслуживает, и чтобы они получали премии и сидели, не убегали со своих мест. Почему? Потому что если начинается текучка, на вашем заводе, значит, нет специалистов. Ты только одних научил, он ушел. Ты только одних научил, он ушел. Качество не получится. А надо их держать. Значит, нужно им давать какие-то премии, условия для того, чтобы человек оставался. А от этого зависит только вот этот конечный результат, куда пойдет готовая продукция. Так вот, многие предприятия, особенно наша компания, она продумала вот такой вариант. Она создала маркетинг-план и говорит, нам не нужны те компании, которые закупают на склады, подменяют половина подделкой или... Накручивает огромную сумму на стоимость продукции, потом продукция не реализовывается. И когда компания отдала, допустим, на какой-то определенный склад свою продукцию, кто-то у нее закупил, она уже не несет ответственности за качество той продукции, которая у них на складе. Теперь компания говорит, мы создали другую систему работы по реализации готовой продукции, где мы сами несем ответственность за готовую продукцию. Мы сами доставим до потребителя, но тем, кто придет к нам как бизнес-партнер для реализации готовой продукции, для организации товарооборота, мы создали вам сногсшибательную бизнес-систему. Просто включай мозг и начинай работать. И вот здесь мы сейчас с вами показываем. Приглашают бизнес-партнер работать в сфере сбыта готовой продукции. Бизнес-партнеры присоединяются. Над этими всеми а, системами работает серьезная менеджерская команда, которая продумывает каждый шаг по выплатам. Команда этих менеджеров создает различные акции, различные методы коммуникации с постоянными потребителями, с теми людьми, которые создают бизнес, чтобы у них, а, значит, как можно больше было инициатив, для э, реализации тех проектов, которые создала сама компания, вы создали, вы же руководитель, который создала компания для того, чтобы продукт дошел до потребителя в высочайшем качестве, э, в кратчайшее время, и при этом работал весь процесс, как внутри вот этой фабрики так и те поля, с которыми договорились с, с, э, люди, которые занимаются сырьем, те хозяйства, которые производят сырье, они могли бесперебойно работать, выращивать сырье и сдавать на предприятия для переработки. Внутри предприятия все люди, которые специалисты, они производят продукцию, Бухгалтерии, экономисты, они все это считают, делают, чтобы процесс не останавливался. И посмотрите, что получается. Вот здесь получается кругове, круговорот. Вот это связано с вот этим. Вот это связано с вот этим. Скажите, это нарушает какие-то законы человечества в ведении бизнеса? Это нарушает какие-то законы в ведении бизнеса? Это вот опять возвращаюсь к разговору о том, что «Ой, нет, сетевой маркетинг, я не участвую». Что такое сетевой маркетинг? Куда-то делась опять. Что такое сетевой? Это просто маркетинг сетей. Не сетей тех складов, которые, хотя это тоже сети, которые держат продукцию там до, до тех пор, пока она не пропадет, а просто сеть бизнес-партнеров, которые помогают и которые делают огромнейший товарооборот. Вот здесь понятно или уже ничего не слышно вам? Понятно. Сегодня я хотела вам донести информацию эту почему? Потому что, чтобы вы понимали, что сетевой маркетинг и могли донести каждому это не что иное, как обычный производственный процесс для любого предприятия. Но я записываю, ребят, вы потом еще послушаете. Так вот, смотрите. Менеджеры продумывают специально различные акции для коммуникации, чтобы мы с вами, это мы сейчас с вами находимся в сфере сбыта, в сфере организации товара оборота готовой продукции. Так вот, эти коллеги нам продумывают эти акции для чего? Для того, чтобы нам было легко работать. Они ведут расчеты, сколько они могут выделить денег, на вот эти дополнительные а, акции, которые сейчас нам делает компания. Смотрите, на сегодняшний день, если вы помните, для нашего роста по карьерной лестнице во втором каталоге создана вот такая акция. Кто ее помнит? Вот эту акцию, которая называется «О твоей весне». Кто ее помнит? Отлично. Так вот, не забудьте, что вот этот шарф, он твой, и забрать его нужно, выполнив условия второго каталога. А в третьем каталоге не забудьте его внести в свой заказ. И не забудьте рассказать всем, кто у вас есть, как бизнес-партнерам, так и потребителям. Всем об этом говорим. Не забудьте, пожалуйста. Напомните всем. Далее. Это для того, чтобы наш процесс работал, нужно четко и ясно понимать наши цели. А вот этот кошелек ты заберешь уже, вернее, выполнишь условия в третьем каталоге, а заберешь в четвертом каталоге. И тоже не забудь напомнить всем своим бизнес-партнерам или просто потребителям. Даже можешь рассказать соседям, пусть приходят и покупают. Это не является втюхиванием продукции, это является подача информации. Причем таких шикарных подарков вряд ли где вы найдете, приобретая в магазине какую-нибудь продукцию для себя. Итак, вот с таким прекрасным клатчем ты сможешь подружиться уже в четвертом каталоге, но получишь его в пятом. Выполнив условия четвертого каталога, это 50 бонус баллов в каталог минимум более сколько хочешь. И тогда, вот ты уже в пятом каталоге соберешь вот эту всю коллекцию весенних аксессуаров. Кто об этом уже сказал своим друзьям, кто об этом сказал своим коллегам, напомнил и кто об этом помнит? И кто выполнил эти условия? Вот здесь мы сейчас с вами пишем, а я буду немного, пока вы пишете, я буду продолжать. Отлично, уважаемые коллеги, отлично. И смотрите, мы с нами создали акцию, о которой мы говорим, мы выполняем, и у нас с вами растет товарооборот. И причем растет он, я вам скажу, в геометрической прогрессии, когда все выполняют эти условия. Но тут же компания подумала, эта команда менеджеров нашей компании, она продумала, что нам нужно помочь еще и разбудить вот тех наших, которые когда-то пользовались продукцией, ну, немножечко забыли. Это которые последний раз делали заказ 18 ноября. Им нужно напомнить, что если они сейчас сделают заказ на 1200, они же в подарок получат вот эту шикарную воду. Это опять-таки для нашей работы. Менеджерская компания, команда, команда об этом думает, чтобы все бизнес-партнеры, которые присоединились к ним, они могли иметь доходы. Если мы будем иметь доходы, то будет иметь доходы все предприятие, которое в существует, все, вплоть до технички, которая моет полы в этих цехах, она тоже будет иметь доход, если мы донесем это до Наших потребителей или партнеров. Также команда говорит нам, что нужно сообщить уникальную новость нам, нашим коллегам о новой стартовой программе. Особенно те, кто не прошли в шестнадцатом семнадцатом каталоге. Особенно те, кто не прошли в шестнадцатом семнадцатом каталоге. Скажите, пожалуйста, вы сообщили уже своим коллегам, которые зарегистрировали в шестнадцатом семнадцатом каталоге, но не прошли стартовую программу? Я тут. Я тут. Меня не видно, не слышно? А, слышно, да? Угу. Хорошо. Далее. Отлично. Значит, это обязательно нужно сообщить. И для того, чтобы мы с вами росли, и развивались по карьерной лестнице, нам также продумала команда менеджеров, которая сказала, давайте проведем вот такую рекрутинговую, вот такую рекрутинговую компанию, которая называется «О Б. Все знакомы с такой компанией? Кто помнит про эту компа э э э компанию? Отлично, я вам сейчас ее напомню. Смотрите, делаешь заказ, минимум 50 бонус-баллов в каталог, приглашаешь двух человек, которые пройдут стартовую программу, сделают по 100 бонус-баллов, даже по одному шагу, и ты получаешь вот такую сумку, за рубль просто женская сумка. В, авто, в третьем каталоге делаешь то же самое и если твоих два новых новичка, которые к тебе присоединились и сделали по 100 бонус баллов и прошли и получили все свои подарки, которые им необходимы, ты получаешь за рубль дорожную сумку. В четвертом каталоге ты делаешь то же самое, и новых еще два новичка твоих присоединились, сделали по 100 бонус-баллов, и ты получаешь за рубль вот эти часы. Если за всю компанию, за второй, третий, четвертый, из этих шести новичков, кто-то из них, четыре человека из них сделали, по четыре шага прошли, то ты получишь вот такой шикарнейший чемодан за 1 рубль. Есть смысл работать над такой, по такой, э, так скажем, э, акциям? Есть, конечно, и выгодно всем новичкам. А это, опять-таки, условия для нашего роста. Вот теперь скажите, пожалуйста, а вы не забыли напомнить новичку, который пришел к вам, что он еще пройдет старый, когда будет участвовать в акции, что он получит обязательно вот такой шаговый подарок, причем бесплатно? Не забыли? Теперь у меня вопрос, пока вы мне отвечаете. Теперь у меня вопрос. Скажите. Когда вы работаете на складе или в магазине, которая закупила продукцию у предприятия, вам такие акции дают для вашего развития и роста, чтобы вы могли больше заработать денег? Вы очень много людей, которые ходят в найме. И не подумают. И не подумают. У меня на глазах вчера уволили девочку из магнита. Я покупала продукцию, на нее там пожаловались, но она там якобы дважды неправильно посчитала. Но она посчитала, по-моему, неправильно, даже не в свою пользу, когда пересчитали. Она магазин, а, ну как бы в свою получается, да, она магазину как бы вроде убыток. Покупатель думал, что его обсчитали, а получилось, она обсчитала магазин. И у меня на глазах уволили девушку с работы. Она так рыдала... Она так рыдала, мало того, что ей еще пообещали, что просчитают, сколько она еще будет должна. И вот для меня это был шок. Думаю, вот так вот работай, но зато с сетевым маркетингом мы не дружим. Но это их проблемы, это их проблемы. Так, ну далее, ребят, еще хочу напомнить вам про вот эту акцию, которая для нас очень дорога. Кто уже вступил в эту акцию, которая дает нам успешный рост? Я сейчас вам показываю секреты успешного роста. Это наши с вами четкие цели, что мы хотим. Уверенность в завтрашнем дне, что завтра у нас будет вот это мы. Вы вообще верите, что завтра будет именно то, что если вы произведете те определенные действия? допустим вы в день будете приглашать минимум у вас будет присоединяться минимум две регистрации в день есть уверенность в том что если вот товарооборот пошел вам заплатят или сомнение идет и для успешного роста еще вам нам дают вот эти полезные инструменты которые я сейчас выше проговорила. а что вас мотивирует скажите что мотивирует? Единовременные выплаты? Или построенный бизнес? Или, может быть, те путешествия, которые дает компания? Что вас мотивирует на это? На действия такие? Сейчас сделаю, буду сидеть, долбить, да долблю, вот, ура, регистрация. Что мотивирует? Отлично, команда мотивирует. Мотивирует, вот Свету мотивирует команда, которая пришла и вместе с нами. А деньги придут, потому что команда будет работать, и ты с командой будешь работать, и деньги придут. Это то, с чего я сегодня начинала вебинар. И деньги придут, ребята, мотивация не только в долларах. Мотивация не только в деньгах. Мотивация должна быть во всем. Тогда вы будете уверенно говорить, уверенно рассуждать. И даже если вам в лоб скажут ваши близкие друзья, что вообще это все фигня, вы там занимаетесь всякой ерундой, что там людей там дурите, да? Такую фигню такую нести-то. Чем-то дурим. Чем дурим. Вот. И э, это мотивация команды. Мотивация большого результата. А большой результат сам вам принесет и доллары, и успех, и все, что нам необходимо. Итак. Программа Адреналин создана только для нас. И в ней участвовать нужно, не покладая рук. Выполняй просто условия программы и получает дополнительный доход, и расти по карьерной лестнице. Главный фокус – это на ежедневные действия. Скажите, пожалуйста, кто себя контролирует по ежедневным действиям? Кто намеченные планы выполняет на данный момент? Кто выполняет намеченные планы? Выполняет намеченные планы. Я... Из кожи вон иду, выполняю, из кожи вон сижу, да, я это сделаю, да, мне хочется это сделать. Почему? Потому что э, я готова это делать. Если я сделаю то, что наметила, то подо мной очень много людей станет богатыми, подо мной станут люди, э, как бы сказать, э, счастливыми, они пойдут по карьерной лестнице, и я им помогу открою мир, вот это важно, для меня это важно, для меня это очень важно, в меня будут верить мои дети, что я могу, что я не, не, слаб, не слабых, это важно, когда особенно дети поддерживают меня, это просто я, я горжусь этим. Так вот, смотрите, если вы будете участвовать в этой, даже вот кто сейчас присоединился, работаем, не покладая рук. Если вы сейчас присоединяетесь и начинаете делать так, как мы, по условию этой программы, вы можете получить в течение 9 каталогов 40 тысяч. И даже те, кто присоединятся чуть позже и начнут расти активно, они все равно получат. Они все равно получат свои 40 тысяч. Давайте разберем ситуацию, как это будет получаться. Ваша задача, каждый каталог минимум 100 личных бонус-баллов. Себе будете брать или организуете этот товарооборот среди своих друзей. Разницы нет. Но если нет денег себе брать, организуйте же пришел зарабатывать. Естественно, мы надо зарабатывать, на каждом рубле нужно зарабатывать. И, как правило, минимум два лично приглашенных квалифицированных рекрута, то бишь те, которые сделают по 100 бонус баллов, получат пошаговому подарку. Вы мало того, что во всех тех акциях будете участвовать, вы еще и будете зарабатывать определенные деньги согласно вот этой акции. И далее, давайте сейчас с вами разберем. Допустим, вы сейчас на 9%. Или вы, нет, давайте сначала, вы не на 9%. И вы в этом каталоге активно поработали, вышли на 9%. Вот именно в этом каталоге вышли на 9%. Вы второй и третий каталог подтвердите эти, э, это звание, и вам дополнительную премию выпишут, начислят 150, 1500 рублей. Далее, вы на следующий каталог, на четвертый, вышли на 12%. То же самое два каталога подтверждаем и получаем премию 3000. Итак, на 15, тогда 6,5 тысяч, на 18, 11 тысяч, и подтверждаем по два каталога. И на старшего менеджера это 18 тысяч. Это идеальная схема. Но идеально никогда не бывает. Это очень редко, когда бывает идеально. Бывает по-разному. Бывает э -э -э разрыв смотрите как допустим вы вышли на 9 во втором каталоге и второй, третий каталог вы поддерживаете на 9 но в четвертом каталоге вы на 12 не вышли а в пятом каталоге через каталог вы сразу на 15 это самое на 15 вышли значит Подтверждаете два каталога 15, и вам сразу и за 12, и за 15 дадут премию. Быстро растете, быстрее получаете деньги. И то же самое далее. Если вы с 15, ну вот, подтвердили 15, потом еще один каталог 15, а на следующий 18, опачки, подтверждаем. После 18 сразу на старшего менеджера подтверждаем и получаем дополнительно и 11, и 18 тысяч ребят все деньги будут выплачиваться четко и ясно согласно выполнению ваших критериев главное рекрутинг ваши личные 150 бонус баллов и обе важно еще чтобы обязательно было два а, новичка которые пройдут по 100 бонус баллов в каталог. Остальные пусть могут и по 50 баллов проходить. Но если будут все по 100 баллов делать, это будет шикарно. Вы по карьерной лестнице будете расти просто бегом. Здесь понятно или, за, или есть какие-то вопросы. Варианты можно включиться в программу из третьего каталога. При росте, при быстром росте, при активном росте, на какой уровень вы выйдете, эти выплаты у вас все равно будут. Согласно вашего роста. Индивидуально с каждым, когда по росту, будете консультироваться с обучающими менеджерами, и вам обязательно все объяснят. Далее. Если в случае падения при этой акции, можно ли вернуться в программу? Конечно, можно. Конечно, можно вернуться в программу. Если, допустим, ты упал на, вот, с 18 на 15%, смотрите, вот не буду все перечислять, с 18 на 15%, а потом сразу же стал этим вырос и стал старшим менеджером, то, естественно, ты дальше вступаешь в программу и пошел, и пошел дальше, работаешь, работаешь и Работаешь и идешь по карьерной лестнице. Когда вы выйдете на старшего менеджера и выше, у вас будет еще больше преимуществ для того, чтобы помимо тех 40 тысяч, которые вы получите, вы еще по юбилейной программе дополнительно к премии в 1000 долларов, когда ты выходишь на звание директора после старшего менеджера, ты получаешь еще 50 тысяч. Причем даже те, вот, допустим, я сейчас закрою звание старшего золотого директора, помимо трех тысяч долларов, которые мне компания э -э подарит за закрытие звания, мне добавят еще 50 тысяч. Итак, каждому из вас, кто в этой программе выйдет на звание директора, то бишь на старшего менеджера, и потом закроет его, то вам обязательно будет дополнительная премия в 50 тысяч рублей. Это акция со второго каталога, сегодняшнего каталога. Главное, начинаем работать. Вот это вот ваша активность. Не надо обращать внимание на отрицательные какие-то там разговоры. Вот наговорила мне эта моя знакомая, я уже даже подругой не назвала знакомой, наговорила мне эта знакомая пакости, и мне сразу пришла мысль, думаю, может быть и у вас где-то сомнения есть какой этой дамы? Так я с вами разберу, что такое предприятие, что такое классическая система товарооборота, а что такое э, сетевая система товарооборота, а ничего нового, просто там идет на, предпри... на склады продукция, а здесь сразу потребитель идет продукция, все. А предприятия все одинаковые. Ничего другого никто в мире еще не придумал. С девятого каталога по десятый каталог. Девять каталогов. Со второго каталога по десятый каталог. Количество каталогов девять. Оля. Вот эти все акции нам дают с вами для быстрого роста для, почему компания придумала эти акции? Чтобы и мы с вами зарабатывали, мы активно коммуницировали с людьми, мы росли бешеными темпами, и вся компания, все заводы росли и получали прибыль, чтобы там тоже не было текучки кадров, чтобы там тоже люди могли получать зарплаты. Да, да, да, да, да. Смотри, Катя, звание нужно открыть не позже. Какого там? Девятого каталога. Не, десятого. Десятого. В десятом каталоге нужно открыть звание старшего менеджера. В десятом каталоге нужно открыть звание старшего менеджера. Если ты в этой программе открываешь десятом каталоге старшего менеджера. Девятый-десятый. 9-10 подтверждение. 9-10, то э, премия 50 тысяч тебе дополнительно идет. Помимо тех 40, которые ты заработаешь. Подтвердить э, подтвердить уже в следующих каталогах. Ну, тут, тут, тут не успеешь подтвердить. Главное открыть и подтвердить два каталога. А, отлично, разобралась. Итак, адреналин вступаем и начинаем начинаем мы пахать над этой темой и смотрите ребят самый большой подарок в жизни я считаю это маркетинг план план успеха который предоставляет нам компания Reflame. помимо того что здесь указаны цифры по которым мы по этой лестнице сколько мы будем с вами получать и мы по ним получаем Помимо тех премий, которые нам дают дополнительно, основное, конечно, это вот этот план успеха. И как быстро вы будете идти, решаете вы. Вот, Ань, а вот кто уже 22, надо подтвердить. Это надо мне выяснить. Что-то я не посмотрела про 22. А хотела же вернуться к этому. Девочки, да, да, да, кто уже 22, нужно... Я так думаю, что там нужно подтвердить. Вы 18, вы 40 тысяч, очевидно, уже нет. По, по, по итогу первого каталога, вы были 22 же, да, девочки? Аня, Наташа, по итогу, отрывы у вас есть от э, нижестоящих? Да, там прям отдельные условия для старших. Надо, чтобы был отрыв, Аня. Вот сейчас в этой акции, если ты сделаешь отрыв, ты начинаешь отсчет. И ты начинаешь отсчет по акции адреналина. Угу, поняла. И ты начинаешь отсчет по акции адреналина. Это еще, я посмотрю, ребят, я еще кину в чат условия конкретнее, почитаю для менеджеров, старших менеджеров, но там обязательно должен быть отрыв от нижестоящего. Да, вернуть 22. Нет, ты на 22 есть. Нужно сделать отрыв и начинать отсчет. И начинать отсчет. Иначе насчислений не будет. Минимум два кушника в каталог, и отрыв пошел, да? Нет. А, отрыв от нижестоящего 3000 бонус баллов. А два кушника это вообще и 150 бонус баллов. Это неотъемлемая часть. 3000 отрыв должен быть от нижестоящего. Потому что если он 22, у него 7500. Вот так. А ты сверху сидишь, допустим, 7 800 У тебя должен отрыв быть обязательно. Но это индивидуально по каждому двадцатидвушнику просчитаем. Поэтому мы вам говорим, вторая веточка, ребят, основная и вторая веточка. Ведем одновременно, чтобы у вас не было перекоса, что вот тут вот много, а вот тут вот мало. Понятно? Ответила на вопрос? По карьерной лестнице, я вам уже сказала, это святая святых для нас с вами. И, конечно же, ребята, успехов нам и вам в нашем росте. И очень хочется, чтобы все мы с вами на следующую международную золотую конференцию поехали в огромном количестве наших Товарищи, наших коллег из проекта корпорации Здоровых, Успешных и Свободных. Итак, у меня все. У вас какие есть вопросы? Кому что непонятно? Или кого я запутала, чтобы разобраться до конца? Все понятно.